Всем привет! С вами РСИ. Сегодня обзор на игру Need for Speed Heat. Это новая часть популярной гоночной серии, которой многие хвалят именно из-за того, что он возвращается обратно к своим истокам. Чтобы лучше занять истоки гоночной серии, надо углубиться в саму историю Need for Speed. Разработка первой части Need for Speed началась аж в 1992 году. Разработчики поставили цель воссоздать реальное поведение автомобиля на трассе в соответствии с представленных машинами. Need for Speed получила в основном положительные отзывы от игровой прессы. Критики хвалили автосимулятор симулятор за увлекательный игровой процесс, высокие качества графики и реалистичные управления автомобилями. Но к недостаткам относились некоторые технические доработки. В 1997 году был выпущен цикл Need for Speed 2. Во второй части были убраны полицейские погони и сегменты трассы, присутствующие в первой части игры. Обозревателям понравился автомобиль и дизайн трасс, однако критиковали упрощенный геймплей и графику. В 1998 году было выпущено предложение Need for Speed 3 под названием Hot Pursuit. В третьей части впервые появилась режим «Погоня», в котором вы участвовать как в роли погонщика, так и полицейского. Игра получила высокие оценки от прессы, и в 1999 году серия продолжилась под названием Need for Speed High Stakes. Несмотря на признание прессы, игра не удалось повторить коммерческий успех в предыдущей части серии. 2000 год и на свет выходит Need for Speed Porsche, известная как Need for Speed Porsche 2000. В отличие от предыдущей части серии, Need for Speed Porsche не была выпущена в Японии. Игра полностью посвящена автомобилям Porsche. И вот, 2002 год, и на свет выходит Need for Speed Hot Pursuit 2. Эта часть получила в основном положительные отзывы от игровой прессы. Издания для приставки PlayStation 2 хватило интересный игровой процесс, графику и музыку. В 2003 году и, и, и вот одна из долгожданных частей под названием Need for Speed Underground, которую мы все помним, игра заметно отличалась от предыдущих частей серии с сетингом и стилем. Здесь Need For Speed Underground происходит в вымышленном ночном городе под названием Олимпик Сити. По сюжету главный герой получает уважение, участвуя в уличных гонках и старается перезайти гонщика Эдди. И в это же время он улучшает свою машину. А в 2004 году и на свет выходит вторая часть долгожданной Underground. Положение значительно улучшенной возможность тюнинга автомобилей, которые играет важную роль в прохождении. Помимо этого, в игре появилось такие новые как, как режим свободной езды и джипы. В режиме карьеры присутствует сюжет, в котором главный герой участвует в гонках на улицах в городе Бейвью. В 2005 году выходит еще одна часть легендарная под названием Need for Speed Most Wanted. Действия игры происходит в мышленном городе Рокпорт, в котором. Игры которым игроку представлено свободное передвижение. По сюжету главный герой выигрывает гонки и продвигается вверх по черному списку гонщиков, чтобы вернуть свои автомобили BMW M3 GTR, отвоеванные рейзером обманным путем. В 1996 году был выпущен под названием Need for Speed Car Дело игры игры происходит в городе Палман, по которому игроку и как и МВА представлено свободное передвижение. Также в Carbone впервые появилась система тюнинга Autosculpt. В 2007 год и выходит Pro Street, абсолютно новый движок. В Pro Street появилась различная система повреждений, вплоть до полного уничтожения автомобиля. А суть во многих предыдущих частях серии, была убрана полиция и возможность свободной езды. Также в игре появилось разделение автомобилей по гоночным классам и характеристикам. Вследствие чего для тех или иных вонок необходимо иметь подходящие потребления автомобилей. И вот мы переходим на 2008 год. И на свет выходит Need for Speed Undercover. По сюжету игры федеральный агент Чайз Лин нанимает для работы под прикрытием. Игроки представлены свободы перемещения по трем городам. Из можно увидеть увеличение навыков вождения. Новый режим, битва на шоссе и криминальные задания, как и в предыдущих частях серии, а в Андрокове представлены уличные гонки, полицейские погони и тюнинг автомобилей. В 2009 году выходит очередная новая часть под названием Need for Speed Shift. Чтобы долго не идти в историю, скажу коротко, эта часть была такой же, как и в Pro Street. Также в том же году выходила игра Need for Speed Nitro для платформ Nintendo DC и платформы Wii. 2000 год был весьма странным, так как вышел Need for Speed World и она была онлайн версией Free-to-Play и немного все были в шоке. Также в том же году была выпущена Need for Speed Hot Pursuit, где вся игра разворачивается в Вы на месте, называемом округ Secrets, в котором представлена свобода передвижения. 2011 год выходит Need for Speed Shift 2 Unleashed. Сиквел включает в себя функцию auto -Lock которая появилась в ход курсе 2010 года, в игре доступно 148 автомобилей от 36 производителей и 35 различных трасс, на котором игроки могут соревноваться на нескольких типах конок. в игре высокий интеллект соперников. Кроме того, игроки также будут иметь возможность конкурировать через интернет. В том же году выходит игра Need for Speed The Run. По сюжету игры главный герой был атакован мафией и вынужден участвовать в гонке под названием The Run, в Сан-Франциско и заканчиваясь в Нью-Йорке. Чтобы спасти свою жизнь, Need for Speed The Run сочетает в себе уличные гонки с полицейскими преследованием. 2012 год и выходит Need for Speed Most Wanted, обновленная версия игры. Игрок может проходить гоночные соревнования и играть по сети с помощью функции Auto Lock. Need for Speed Most Wanted – визуально широкие возможности сетевой игры и магазина, чат и возможность соревноваться с другими игроками за звания лидера в списке Most Wanted. В 2013 году вышел Need for Speed Rivals. Проект представляет элементы предыдущей части серии, скоростные заезды, паузу с радом, погони и возможность как за гонщика, так и за полицейского. Все соревнования в игре проходят в вымышленном округе Redview. Одна из ключевых особенностей проекта является технология сетевых конок All Drive, объединяющая одиночные совместные групповые заезды, а также пословно разработчиков стирать грань между одиночной и сетевой игрой. И вот наконец, после каждого года выпуска игры разработчики взяли паузу сроком на 2 года, и в 2015 году вышла игра под названием Need for Speed. Была перезапуск серии кардинально, разработчики приняли решение вернуть концепцию уличных гонок и реализовать в новой игре все, что позволило бы стать Need for Speed лучшей частью серии и порадовать поклонников захватывающими игровым процессом и новыми возможностями. В том же году разработчики выпустили игру Need for Speed No Limits для телефонов iOS и Android. И позже разработчики уже во второй раз взяли отпуск со сроком 2 года в 2017 году выпустили Need for Speed Payback. В новой части сосредоточены все на уличных гонках, криминальных заданиях и полицейских погонях. Игроку представлена свобода передвижения по вымышленному городу Фортуна Велли. Вырывая заезды игрок открывает новые автомобили. Детали тюнинга и передвигается по карьере. Сетевая игра содержит систему Speed List, включающую в себя различные соревнования, то же самое как Blacklist List Most Wanted, включающую в себя различные соревнования, с помощью которых игрок повышает свой рейтинг. Сюжет строится вокруг команды, состоящей из Тая, Мака и Джесс и их стремление к возмездию картеля Дом, который контролирует игорные заведения преступников и полиции всего Фортуны Valley. И в 2018 году выходит Need for Speed Edge, правда эту игру выпустили лишь для рынка Азии, а именно для Китая и Южной Кореи. И вот, 2019 год и долгожданная последняя часть Need for Speed Hit, к которой мы наконец подошли. В данной части гонка разделяется на ночные, в которые можно получить хорошие деньги и проблемы с полицией, и дневник, где поучаствуешь в легальных гонках. Также многие фанаты обратно полюбили игру, так как все говорят, что разработчики вернулись в стоки старых частей гоночной серии. В общем количестве серий жажда скорости, а именно Need for Speed переводится именно так, составляет 25 игр на момент записи данной игры. Разработчики много раз пытались ввести систему онлайна, но все таки безуспешно но я буду надеяться, что в будущем этой у них получится и будет уже нормальная онлайн гоночная игра нормальная так сказать ну а мне интересно ребят что вы думаете по этому поводу пишите свое мнение в комментариях я сразу радостью прочитаю ну а с вами был мерси подписывайтесь на мой канал ставим лайк и увидимся в новых видео а мы не прощаемся вот мы в интернете